Золотистый стафилокок опасный возбудитель инфекции, которая передается человеку воздушно-капельным или контактным путем. Крайне нежелательный гость для организма является возбудителем около 120 различных заболеваний. Гены бактерий постоянно мутируют, и поэтому они приобрели заметную устойчивость к своему главному врагу – антибиотикам. С коварным недугом активно борются сотрудники открытой лаборатории КФУ «Структурная биология», где они изучают рибосому клетки золотистого стафилокока. Глобальная цель проекта – научиться управлять белок-синтезирующим аппаратом микроорганизма, регулировать жизнедеятельность клеток бактерий, при этом не трогая клетки человеческого организма. Исследование да, фундаментальное, но в далекой перспективе это возможно выход на фармпроизводство, да, то есть по подбор каких-то новых лекарственных препаратов, которые будут работать против патогенов, против тех систем, против которых сейчас нету лекарственных препаратов. Подобный подход в изучении рибосомы можно использовать и на других клетках. Так, в перспективе ученые планируют использовать метод в терапии рака и лечении наследственных заболеваний. Есть э, схожие исследования в области терапии рака, когда у нас э, есть определенные клетки э, раковые, у которых э, есть свои отличия в процессе синтеза белка. И зная эти отличия на молекулярном уровне, можно блокировать эти механизмы, и таким образом разрабатывать противораковые препараты. Стоит отметить, что проведение этих значимых исследований стало возможным благодаря современным лабораториям Казанского университета. Возможно, именно в этих стенах будут сделаны открытия, которые навсегда изменят современную медицину. Диана Вакиан, Ленардо Вретьяров, Универньюз.